Всем привет! Вот уже полтора года прошло с тех пор, как я полностью изменил свою жизнь, бросил работу в дальнобое, переехал в другой город и стал фронтенд-разработчиком. В этом видео я на своем примере покажу основные обязанности Джуна, покажу, чем я занимался. Первый мой опыт ⁇ это подработка на удаленке. Я ее совмещал с интенсивом по JS в HTML-академии. Так-то ничего интересного, это только верстка на бутстрапе, без единой строчки, JavaScript. Работа оказалась разовой, но минимальный опыт командной разработки я получил. Далее, после окончания учебы в академии, я нашел работу в офисе в другом городе. Я без раздумий приехал. Первоначально я устроился именно на позицию фронтенд-разработчика, не верстальщика. Верстаю я довольно редко, и обычно день верстаешь, а потом еще неделю пишешь логику. Но бывают и исключения. Первый месяц на рабочем месте я почти не делал ничего серьезного. Строчку CSS подправить там, строчку здесь, возможно найти какую-то ошибку. Я много вникал, читал, Учился всему новому в таком темпе прошел примерно первый месяц моей работы если коротко то наша компания разрабатывает рекламные медиа панели и тач устройства такие устройства вы можете видеть в торговых центрах и кинотеатрах это одна из основных областей разработки каждое устройство у нас собирается вручную у нас есть отдел инженеров мы пишем программы для этих устройств. Они запускаются в оболочке электрона. А все, что внутри этой оболочки, это, как правило, чистый JS, 3 JS, CSS, HTML. Первый проект, в котором я участвовал, это была разработка рекламной платформы для покупки билетов в кинотеатре. Первым заданием было... «Разработать экран выбора сеансов для сети кинотеатров КОРО». Это верстка экрана, верстка второго экрана, анимации. И самое главное, это задание включало в себя создание бесконечного колеса выбора сеансов. Это колесо должно было уметь принимать с сервера время выбранного фильма, плавно прокручиваться, иметь автодоводку, и впоследствии свайпы. По нажатию на время мы проваливаемся в экран, то есть мы проваливаемся внутрь этого времени, и далее мы можем выбрать свободные залы. У меня примерно ушел месяц на создание данного компонента. Я его еще не раз за это время переписывал, попутно добавляя разные новые фичи, которые на ходу придумывал наш дизайнер. Впоследствии я доработал компонент и переиспользовал его, добавив в проект 3D барабан выбора времени сеанса, который реагирует на голос. Также я успел поработать и с проектом для московского метро. Задание включало в себя верстку восьми экранов выбора тарифных карт, анимацию слайдер переключения экранов и интеграция всего этого в работающее приложение. Разработка заняла у меня примерно около двух недель. После этих двух проектов меня повысили из разряда джуна до да, просто фронтенд-разработчика, после чего я приступил к самому сложному и объемному проекту в своей практике ⁇ разработки приложения для знаменитого московского Цум. На тот момент ряды нашей компании предели, много человек уволилось, и вся разработка легла по большому счету на трех человек, включая меня. Разработка заняла примерно полгода. За это время некоторые элементы приложения были по два 3 раза изменены в связи с постоянными новыми вводными дизайнера. Я отвечал за верстку и логику работы главного меню, разработку слайдера с алфавитным указателем, который написан без фреймворков, разработку экрана брендов, категории, разработку экрана ресторанов с еще одним слайдером-приключалкой также разработка демо-экрана еще одного слайдера, где про проходят мероприятия. Там я уже использовал библиотеку Swiper.js, но значительно кастомизировал ее под наши нужды. И самой-самой сложной задачей в этом всем проекте стало написание компонента фильтра. Этот фильтр он принимает сервера массив, объектов с полной информацией о брендах после чего я его сортирую по полу мужской, женский, детский и далее сортированный массив я передаю в другой компонент где происходит рендер топ брендов то есть это бренды которые проплатили для показа рекламы на главной странице и по выбранному полу еще одна сущность получает массив и на основе этого я рендерю в алфавитном порядке бренды если бренда на данную букву нет то я пропускаю рендер Плюс ко всему этому каждому бренду нужно было написать логику чтобы при нажатии он определял каким подкатегориям относится продукт если категория одна то строят путь сразу по карте. Это должно было работать как для топ-брендов, так и для брендов, которые выводятся в алфавитном поиске. Компоненты я старался делать максимально абстрактными, так как ими пользовались другие разработчики, например, для показа моих экранов при голосовом запросе. В дополнение к этому я перевел на английский язык фильтр поисковых слов и все разработанные мною экраны. Еще из интересных моментов я поучаствовал в разработке приложения для футбола Депо в Москве. Футбол это такой гигантский ресторан. А также у меня была первая командировка в Москву как IT-специалиста. Мне оплатили билет на самолет из Воронежа до Москвы. Я никогда раньше не летал на самолете, это было, наверное, главной причиной, почему я поехал. Там мы с коллегами осмотрели объект и высказали свои идеи по поводу разработки приложения. Данная версия, которую вы сейчас видите на экране, это вырезанная версия. Сейчас полностью ведется заново разработка. Но из интересных моментов, что здесь есть, я разработал две прикольные анимации. Первая анимация это анимирование спирали. Тут используется CSS и JS для того, чтобы точно знать время окончания каждого цикла анимации. И еще было задание сделать глитч анимацию рыбы, с которой я провозился около недели, но все-таки я ее сделал на Canvas. Результат превзошел все мои ожидания. Про анимацию подобного элемента у меня есть подробный урок на канале все ссылки будут в описании подводя итог хочу сказать что сразу не обязательно все знать многое я выучил в процессе работы самое главное это желание можно прийти даже с около нулевыми знаниями но если вас увидят горячие глаза то это будет во многих случаях решающий фактор о том, чтобы вас взяли на работу. А доучить все всегда можно в процессе. Я сам далеко не все знаю и постоянно учусь, учусь, учусь, учусь. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.